Фабрика предпринимательства. Школа бизнеса. Успешные предприниматели передают свой опыт молодым. Здесь готовят бизнес элиту Татарстана. Десять команд в бескомпромиссной борьбе вступили в схватку за главный приз 1 миллион рублей. Смотрите на телеканале смотри в 9 часов 15 минут утра прямую трансляцию финала первого реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» с участием временно исполняющего обязанности президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова.